Представляем вашему вниманию ЖУРНАЛ учета РАБОТ, выполняемых по нарядам и распоряжениям. В журнале ведется учет работ по нарядам и распоряжениям. Регистрируются первичные допуски к работе по нарядам и полное ее окончание. Допуск к работе по распоряжениям и полное ее окончание. Первичные и ежедневные допуски к работе по нарядам оформляются записью в оперативном журнале. Заполнять журнал очень просто.